В городе Кургане, в Курганской области в частности, мне прежде всего нравится наша относительно хорошая экология. Мне больше всего в нашем городе нравится его уютность. Мне не нравится то, что у нас люди не открыты к новому. Не очень он активно развивается. В городе Кургане мне прежде всего нравятся люди. Совсем недавно кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности и жизнедеятельности Курганского госуниверситета провела социологическое исследование, где собирала не не горожан, а экологическую обстановку города Кургана. Всего было прошено 200 человек. каждому опрашиванию задавали вопрос, как бы вы оценили экологическую обстановку в своем городе по 10-ти где 0 – это очень плохо, а 10 – лучше не бывает. Большинство людей поставило оценку ниже среднего. Автомобилей много, загазованность очень большая. Очень много несанкционированных свалок. И прямо вот заходишь в лес, ты не понимаешь, ты в лесу или ты где-то на свалке. Мусорят просто везде и всегда. Все заводы находятся в радиусе, ну как в, в центре города. Загрязнение земель, загрязнение воздуха. вопрос, что вам больше всего нравится в городе, люди отвечали. Парки и природа, расположение остановок, детские площадки. что наш город окружает леса, это очень красиво. Что же помешало людям поставить более высокую оценку? Инфраструктура города, качество дорог, плохая работа коммунальных служб, несанкционированные свалки и грязь на улицах. В моем городе мне не нравится галореза, что плохо следят за дорогами. На вопрос, что бы предложили вы, чтобы улучшить экологическое состояние города, люди отвечали следующее. Вести экологическое воспитание прямо из детского сада озеленять улицы Вести штрафы за мусор Построить завод по переработке вторсырья Очистить брус в Построить новые голубятники улучшить качество обслуживания в больницах Уменьшить количество пробок Увеличить количество остановок Ой, ремонт дорог! А знают ли вообще люди, что является экологическими проблемами? Давайте узнаем мнение экспертов земля была образована в 1996 году. Организация создана в целях охраны окружающей среды. А когда проводился социологический опрос? Социологический опрос, последний проводили мы в ноябре 2016 года. Цель – узнать мнение общественности о том, насколько они как бы оценивают экологическую ситуацию в городе. А как отвечали люди? Люди достаточно открыто выражали свою позицию, делали свои предложения. Ясно, что обслуживание больниц и состояние дорог – это, конечно, важные социальные проблемы, но, по мнению экспертов, они не являются экологическими. Что же такое экологическая проблема вообще? В первую очередь я считаю, что люди не имеют понятия, что относится к экологической обстановке города. И даже вот когда мы задавали вопросы – в первую очередь, что у них возникало, это более социальные такие вопросы, не отнесящиеся к экологии города вообще. Итак, люди мало представляют себе, какова на самом деле экологическая ситуация в нашем городе и какие проблемы реально существуют. Но это важно знать, чтобы уменьшить негативное влияние на природу. А какие экологические проблемы решили бы вы в первую очередь?